Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Давно от меня не было видео, я тут был немножко в отпуске, но за это время ко мне приехало несколько посылок, поэтому скоро будет тоже много интересных uh, видео про мой автомобиль. И uh, сегодняшнее видео, как вы догадались по названию, uh, касается не моего автомобиля, а посылки, которая ко мне приехала. Это посылка для моего канала. Это камера, uh, которую я хотел уже давно заказать эту камеру я заказал благодаря вам то что вы смотрите мой канал подписывайтесь пишите свои комментарии соответственно чтобы видео было еще лучше еще качественнее я решил все-таки заказать камеру и соответственно все мои дальнейшие видео будут записываться на эту камеру и давайте я вам сейчас покажу какая камера ко мне приехала, распакуем ее и сделаем такой небольшой краткий обзор этой камеры посылка приехала вот в таком вот пакете совернутый фирменный стек Сразу скажу, что были проблемы с доставкой, у меня была запланирована курьерская доставка, но почему-то мой город, не знаю, никак не могут нормально определить, и курьер, соответственно, перенес дату доставки на 9 число, то есть после праздников, а я рассчитывал эту посылку получить еще 4 числа. Но пришлось забирать самому. Так как получилась какая-то несостыковка со сдеком. Если вы будете заказывать товары и у вас будет доставка с SDEC, то лучше всегда забирать с пункта выдачи, чем э, ждать курьера. Это будет быстрее и вы потратите меньше нервов. Ну, в общем, давайте я сейчас открою этот пакет и посмотрим, что у нас внутри. Запаковали вот так вот прям добротно, чтобы при транспортировке нигде ничего не повредилось, потому что камера э, очень дорогая. Сейчас буду все это распаковывать и доставать саму коробку. Итак, коробку я достал. В общем, камера Sony модель FDR X3000. Это самая э, топовая камера из вот этой линейки. Э, вот именно таких камер есть еще, по-моему, два вида именно вот такой вот модели. Это AS300, она бюджетная считается По-моему, есть еще одна модель, которая снимает только Full HD Здесь у нас есть 4 k И подробнее про то, в каком разрешении она снимает, я расскажу чуть позже Давайте ее сейчас откроем, посмотрим Все запечатано Коробка ранее не вскрывалась Фирменная пломба Sony Заказал я ее в магазине в Питере почему не у себя в городе, потому что там была цена очень такая приемлемая, плюс товар, то, что можно взять в рассрочку, меня это подкупило, соответственно, я там ее и заказал. Доставка заняла примерно дня 4. Ладно, давайте открывать. Так, здесь, я так понимаю, гарантийный талон. Итак... Тут мы видим две коробки. Доставим первую из них. Так, как она у нас открывается? Открывается просто. Здесь у нас лежит, как я понимаю, сама камера. Так вот, друзья, она выглядит. Она уже в аквабоксе. Аквабокс идет в комплекте. Есть такая же камера. Но в комплекте еще есть специальный а, браслет на руку а, с экраном, который, соответственно, выводит изображение а, при съемке на этот экран. Но она стоит, по-моему, тысячи на десять дороже. А, в принципе, с этой камеры также можно выводить изображение на ваш смартфон, а, скачав специальное приложение. Я думаю, что как раз буду этим пользоваться. Не считаю нужным заказывать этот а, браслет с экраном. Ну, кстати, многие говорят, что это очень удобно, но... В общем не суть, посмотрим. Я думаю, что и со смартфоном будет вполне себе удобно. Камеру мы посмотрели. Давайте смотреть, что у нас дальше в коробке. Так, это пока уберем. Так, здесь у нас лежит специальный крепление под штатив. Так, кабель для зарядки. Разъем micro USB, аккумулятор, так, ну и там скорее всего у нас документация. Да, здесь у нас целая куча разной документации, нам это в принципе не интересно. Также, друзья, для камеры заказал еще флешку на 64 гига и вот такой вот картридер. USB, чтобы вставлять сюда флешку и, соответственно, скидывать информацию в компьютер через порт USB. Так, ну и давайте попробуем запустить эту камеру и посмотрим, какие у нее характеристики. Сразу скажу, что подробно в характеристике вдаваться мы не будем. Я скажу только, что у нее есть несколько форматов съемки. Это в 4К она снимает 30 FPS, в Full HD снимает 120 FPS, 60 FPS. И так далее Соответственно, уже форматы ниже Но они уже нас не интересуют И вообще, почему я выбрал именно эту камеру Эта камера, кстати, выпущена была довольно-таки давно Судя по тому, что указано на сайте Эта камера была выпущена в 2016 году И она до сих пор не потеряла свою актуальность И цена этой камеры сейчас соответствует цене новой камере GoPro 9, которая прям совсем недавно вышла. Но цена здесь обусловлена тем, что именно в камере Sony очень крутая стабилизация. Соответственно, меня это подкупило. Я много смотрел обзоров на эту камеру и смотрел также на GoPro 9. Но все, кого я знаю, мои знакомые, те, кто пользовались этими камерами, вот именно GoPro и от sony все говорили что лучше брать sony чем gopro ну и соответственно недолго думая я и заказал себе эту камеру давайте сейчас ставим в нее аккумулятор придется сейчас открыть aqua и соответственно будем запускать смотреть какие у нее есть настройки сразу говорю тест камеры я проводить не буду чтобы не затягивать видеоролик, может быть, даже это вам не будет интересно. Если вдруг интересно, чтобы я снял обзор на эту камеру, как она снимает в 4К, соответственно, какая у нее стабилизация при движении, то вы можете поставить лайк этому видео. Соответственно, если видео наберет много лайков, то я отдельно сниму обзор на эту камеру, соответственно, со съемкой в разных форматах и вообще, какое будет качество. Ну, соответственно, также вы увидите все дальнейшие мои видео сняты именно на эту камеру. До этого все мои видеоролики были сняты на телефон. Телефон Huawei Nova 5T, если кому интересно. В общем, давайте сейчас я эту камеру запущу и посмотрим, что у нее, какие есть настройки. Так, все, Аккумуляторы я сюда поставил. Смотрите, что у нас есть здесь. У нас получается сверху кнопка включения. Здесь у нас запись кнопка. Индикатор, который говорит о том, что запись идет, либо она остановлена. На этой стороне у нас идет маленький экранчик для настроек. Кнопка меню и пролистывание по меню. Внизу у нас здесь под крышкой разъем под флешку. Так, и с этой стороны у нас кнопка открытия лотка под аккумулятор. И с этой же стороны под крышкой находится вход под HDMI, разъем для зарядки microUSB и выход под внешний микрофон. Что считаю очень удобно, что можно подключить внешний микрофон. Также к этой камере можно подключить и Bluetooth микрофон чтобы, например, не использовать этот разъем, так как если его использовать, то у вас, получается, крышка постоянно должна быть открыта, что не очень удобно. Давайте включим камеру, посмотрим. У тебя поближе подсветки. Здесь экрана почему-то нет. Экран просто монохромный. Поближе поднесу. Пишет, нету карты. Заряд батареи у нас половина. И, кстати, верхняя кнопка записи отвечает также за Enter. То есть, чтобы перейти... В меню так отключил я это раздражающий звук э, перехода по меню по нажатию кнопок в общем давайте смотреть какие форматы у нас здесь есть как про которые я вам говорил итак камера у нас может знать снимать формат так 1080 60 fps 1080 30 720 и 480. Так, дальше у нас формат MP4. Либо здесь можно выбрать HD или 4K. Так, давайте посмотрим. 4K. И здесь у нас, соответственно, можно выбрать теперь разрешение, с каким снимать. То есть, до этого у нас был Full HD. Здесь у нас как раз 4K. И максимально у нас идет 30 FPS. 100 мегабит в секунду Либо 60 мегабит И уже на уменьшение Я думаю, что все это нужно будет проверить Самый оптимальный для себя вариант Я вижу, это э, Съемка Full HD Я думаю, что больше пока не нужно Так, давайте переключим обратно Так, давайте посмотрим, что здесь есть у нас 1080 а, ну здесь вот уже есть 1820 FPS, 100 мегабит, 60 мегабит и так далее. Итак, русского языка, кстати, в меню нету, только английский. Ну, со всем остальным, думаю, разбираться еще и разбираться. Как я и говорил, здесь краткий обзор, какой функционал есть. Здесь есть также Wi-Fi, Bluetooth. Также есть функция замедленной съемки. В общем, друзья, если интересен подробный обзор с, со съемкой видео в разных форматах, то, как я и говорил, ставьте лайк этому видео, и, соответственно, мы с вами все это потом протестируем. Также, кстати, многие говорят, что лучше сразу заказывать на, для этого объектива специальную защиту, так как, получается, линза у нас вот, вот так вот выпирает, и она очень подвержена всяким царапинам. Так что советуют докупить специальную крышку и, соответственно, защитить наш объектив от царапин. Вот, кстати, стабилизация. баланс это Optical Steady Shot. Очень крутая стабилизация. Ну, в общем, все это потом проверим, посмотрим. И все дальнейшие видео на моем канале будут сняты как раз вот на эту камеру. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Скоро будет... На моем канале много интересных видео, снятых на новую камеру, соответственно, будет немножко другой формат. Ну а на этом у меня все. Всем удачи на дорогах, всем пока!